всем привет сегодня посмотрим что это такое это короче пескоструйная установка на 19 литров модель 1.1 вот от производителя сорокин инструмент с именем то есть ну в принципе брендовая вещь в комплекте собственно керамические сопла еще набор дополнительный сменные. Ну, как бы так он выглядит. В общем-то, баллон весьма интересный. Мы купили кварцевый песок мелкой фракции для него, для пробы. Ну, вот как-то так. На аппарате есть влагоотделитель с манометром, но единственное, нам пришлось купить штуцер под провод под компрессор, потому что заводская комплектация была вот с таким вот переходником просто под шланг. Но у нас есть компрессор, у нас есть провод, поэтому мы перекрутили на соответствующий штуцер. Ну что, сейчас зальем песка, до собираем, это все попробуем, что это такое. Вот в комплекте идет еще лейка и вот короче такая непонятная фигня, наверное, этот фукол клан. Вот. Ну, в принципе, я не знаю, завязок никаких нету, но тема весьма прикольная. Ну, Тепло, видно. Хотя, по-моему, вот сюда вот будет просто песок, и ты там в нем и задохнешься в этом колбаке. Может как-то ошейник какой-то, хреновый взять. Для... Ну, короче, в любом случае это прикольная фишка, достаточно приятная, с крючком, не знаю. Везде ли оно так в комплекте идет. Ну, Попробуем, как оно работает. О, стенка засыпной заливной горловины достаточно толстая. Так, в общем-то, тоже похоже на толстый. Не ну что, что -то ж. Хорошо. Пробуем. Так, мелкий варцевый песок. Нам сказали, что для ласковой обработки нужен мелкий песок. Мелкая тракция. Ну, попробуем. Для пробы мы взяли 50 килограмм. Я думаю, что они сегодня живут тут. Ну, не знаю, не вижу смысла засыпать его полностью, на самом деле. Вдруг что-то пойдет не так. Наверное, хватит. Там разберемся. На компрессоре у нас стоит 5 атмосфер. Он, в принципе, накачал уже. Ставим, наверное, 4 атмосферы. Тут шкала немножко неудобная. Это должно быть где-то 60 паскаль. Ага. Качалась, примерно, 4 атмосферы. Ну давай попробуем. Свою смай. Вот, песок летит, конечно, жутко везде. Вот. но, в общем-то, походу это хрень работает. Какая-то ремонтная вставка в автомобиле. Мы хотим его сейчас оббить, чтобы нормально грунтануть. Ну, в принципе. Ну, отбивает, вот, тут была попытка грунта, то есть вот он ее прям сбивает хорошо. Ну пробуем, сейчас подача песка выкручена на полную, на манометре стоит чуть больше 4 атмосфер. Вот, обратного клапана, конечно, тут никакого нет. Короче, ее завязывать не надо, достаточно заправить в майку, в общем-то, ну блин, хоть в космос. А, нет, ковид-19, да. Вот у нас получилась матовая поверхность. Нам чуть-чуть помешал дождь, но сейчас продолжим. Была она вот такая вот. Но ну, нам что-то подсказывает, что на вот такую поверхность грунт ляжет гораздо охотней. Ну, продолжим отбивать. Завелась первая проблема. Нам походу дали нечистый песок. Вот этим камнем забилась сопла, и мы потеряли вообще весь напор. Ну, вот сейчас почистили, сейчас продолжим. Эксперименты. Давай. Смотрим. Древняя лопата от ржавчины. Ну, в общем-то, в принципе, неплохо. Так, лопата, которая два месяца была в засохшем растворе. Ну, в общем-то, тоже раствор сбивает. Наличник, деревянный, старый. Ну, почти ровненько. Обработать наждачкой можно заново красить. Ну, прикольно. Вот, рубрика эксперименты у нас. В общем-то, закончилось. Вот так вот он делает пластиковую бутылку. Он дырку не пробил. Очень старая алюминиевая кастрюля. Причем он тут отбивал не ржавчину, а жир, по большому счету. Вот. Но мы пришли к выводу, что короче, нас кинули с песком. Потому что тут ну, как-то не очень похоже, чтобы это была одна фракция. Вот. На самом деле, если просеять, то можно и обычный речной песок строительный брать. Я так думаю, оно должно пойти... Вот, потому что этим песком очень много забивается. Ну и для игрушек с таким соплом, 3,5 сопла там сейчас стоит, очень большой расход получился. Ну вот, что имеет место быть.